Пять лет уникальному научному проекту Казанского федерального «Про наука». Цикл лекций на острие науки продолжается. Единственный способ им помочь избавиться от приступов — это, соответственно, придумать такую систему, которая смогла бы мониторить активность головного мозга. Вручение премии «За верность науке». Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Арина Улескова. Ректор КФУ принял участие в заседании Совета по развитию Национального центра физики и математики. По итогам заседания участники утвердили положение о Научно-техническом совете Центра и его состав, а также дорожную карту по развитию НСФМ. Росатому поручено в кратчайшие сроки организовать рассмотрение научной программы и программы развития Центра на заседании Научно-технического совета с целью ее утверждения до конца 2021 года. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета состоялась лекция на острие науки. Подробнее в нашем следующем сюжете. Предсказание идет в совокупности с предотвращением, Тумактер появился, подался стимул. Научная лекция прошла в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. Мероприятие было под эгидой «Года науки и технологий» и продолжило цикл онлайн-встреч в рамках акции «На острие науки». Это задача о предсказании и предотвращении эпилептических приступов у тех пациентов, которых невозможно вылечить другими способами. То есть это те пациенты, у которых отсутствует эпилептический фокус. То есть операцию провести невозможно. И также это те пациенты, которые устойчивы к медикаментозному лечению. Ученые обсудили современные достижения в области искусственного интеллекта. Его задача заключалась в том, чтобы предупреждать о начале эпилептических приступов у людей, страдающих этой болезнью. Научно-популярная лекция прошла в смешанном формате. Зрители имели возможность задать вопросы онлайн и пообщаться с исследователями лично. Единственный способ им помочь избавиться от приступов, это, соответственно, придумать такую систему, которая смогла бы мониторить активность головного мозга. Напомним, в рамках данной акции координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию проводит тематические встречи, направленные они на вовлечение молодежи в научно-образовательную сферу, а также формирует представление о профессии современного исследователя. Амир Ахтямов, Универньюз. Серия образовательных интенсивов, направленных на популяризацию науки, уникальная возможность для всех желающих стать студентом на несколько дней и увидеть жизнь университета изнутри. И что самое главное, получить знания в доступной форме. Все это о научно-популярном проекте Казанского федерального университета «Про наука». Подробнее в нашем сюжете.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 Наука – это исключительный и оригинальный проект Казанского федерального университета, который вдохновляет на новое открытие. Студенты КФУ стали обладателями грантов на 2 миллиона рублей по итогам конкурса «Твой ход». Из более чем 560 тысяч участников до финала добрались 14 претендентов из КФУ, но награду получили только двое. Состоялась церемония вручения премии за верность науке. Подробности в нашем специальном репортаже из Кремлевского дворца.